Всем привет! Дабы не скучать вам в эти пасмурные осенние деньки, я собрала самые пестрые новости науки со всего мира. Устраивайтесь поудобнее и смотрите внимательно.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 Сажи. Ученые считают, что благодаря этим характеристикам голубой вихрь сможет удовлетворить спрос на технологию высокоэффективного низкоэмиссионного сгорания. Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции хеликобактер пилори, а также ассоциированных заболеваний. Благодаря проведенной исследовательской работе ученые надеются просчитать слабые и сильные типы кишечной микрофлоры человека, отследить какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают доминировать в кишечной микрофлоре при антибиотикотерапии, насколько больше становится генов устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов и при каких условиях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 Новости науки на сегодня. Пока-пока.